Всем тихой ночи! Пришло время для видео про Бабу-Ягу, и потому что сам персонаж этот на самом деле очень интересный, и потому что упоминать его в последнее время стали все чаще, и потому что в наших просторах о нем сложилось довольно-таки неправильное представление. Сегодня Баба-Яга в основном ассоциируется с детскими сказками, в которых она показана таким типичным рисованным злодеем, который существует только для того, чтобы с ним справился герой. И мало кто знает, какой огромный путь этот персонаж проделал, прежде чем оказаться, на месте забавного противника главного героя, во всяком случае на просторах СНГ. Ведь в последнее время этот персонаж все чаще появляется именно в образе серьезного, угрожающего и страшного в комиксах, играх и фильмах. Например, в фильме «Хеллбой» 2019 года есть довольно жуткая и мерзкая сцена с Бабой Егой. Образ Бабы Еги появляется и в Том Брайдере, И, конечно же, в играх про Ведьмака есть такое существо. Впрочем, последнее неудивительно, ведь эта вселенная вообще знаменита продвижением разной славянской дичи. И, конечно же, образ этот пришел в S Однажды агенты фонда начали замечать множество однотипных сообщений о заколдованном лесе, в котором живет ведьма. Долгое время эти сообщения игнорировались сотрудниками, как что-то незначительное. Однако, когда к этим слухам добавилась новость о пропаже людей, а затем о поимке ведьмы местными жителями, мобильно-оперативная группа SCP все же прибыла на место. По прибытию бойцы мог обнаружили заброшенный город, в котором из местных жителей было лишь несколько тел в разной степени разложения. А по кровавым следам на земле можно было догадаться, что бедолагу таскивали в лес. Бойцам предстоял долгий и тяжелый бой с существом, в том самом заколдованном лесу, в результате которого группа хоть и понесла значительные потери, но захватила объект в облике старой женщины. Та обладала огромной физической силой, скоростью, а также могла отращивать длинные волосы, пропитанные ядовитым ферментом, которые буквально заполняли с собой лес, где она жила. Сам этот фермент причинял тяжелые повреждения нервы, системе человека, вызывал галлюцинации и дезориентацию. А после того, как жертва оказывалась поражена токсином из волос, существо принималось поедать ее, Так оно и охотится и в качестве жертвы предпочитает людей, а в особенности маленьких детей. Баба-Яга была поставлена на содержание как SCP-352 и в конце объекта есть томек на то, что ей таки скармливали маленьких детей. Из этого факта выросла даже маленькая веточка лора, о которой я рассказывал в видео про комитет от поэтики. Но этот ролик не об этом. На захвате самой Еги история этого существа в SCP не заканчивается, ведь при дальнейшем исследовании различных волшебных лесов был обнаружен SCP-3783. SCP-3783 это деревянный дом с одной комнатой, который содержит различную старинную утварь, и который стоит на живых ногах, похожих на куриные. Зашедший в избушку человек подвергается мутациям, его тело изменяется и в результате таких изменений умирает. А Однако вскоре оживает. Избушка на курьих ножках. Короче, перевода ее пока нет, да и у статьи очень низкий рейтинг. Так что, скорее всего, в будущем ее удалят. И потому переводить ее, наверное, никто не возьмется. Но прямо сейчас такая есть. Итак, баба-яга все еще показана в SCP как лесной человекоподобный монстр, который оставляет в лесу коварные ловушки из своих ядовитых волос и пожирает людей, в них попавших. Это уже не сказочный антигерой, но все еще довольно поверхностное чудовище. А ведь могло быть и по-другому, если бы авторы этого объекта использовали весь его потенциал. История могла бы получиться куда страшнее. В старинных сказках баба-Яга это персонаж, которого встречает чаще всего безликий герой Иван на своем пути. При этом ее описание и описание жилища несколько отличается от привычного. Ведь в древних сказках говорится, что баба-Яга занимает почти все пространство избушки, но нигде нет указания на то, что она больше обычного человека. То есть баба-яга не огромна, а избушка имеет маленький размер. И это вовсе не домик на ножках. Избушка Бабы яги это небольшой деревянный ящик, который перемещается подобное животному а еще точнее подвижная лесная могила в которой она лежит дожидаясь своего гостя также у нее мертвые разложившиеся костяные ноги ноги на которых невозможно ходить самостоятельно потому перемещается она не сама ведь у нее нет живых ног они есть у ее жилища впрочем в еще более ранних вариациях этого мифа избушка вообще могла быть целиком огромным животным но так глубоко копать мы не будем в поздних сказках как и описано в scp 352 баба яга просто сидит в своей избушке и ест людей, а в особенности любит закусить детьми. Но вот в старинных историях все не так просто, ведь герой сам приходит к ней, потому что хочет попасть в некое Тридевятое царство. Но в какое такое царство может пропустить лесной мертвец? В сказках часто попадается мотив слепоты. То герой не видит Ягу, то сама Баба-Яга героя, то оба они не видят друг друга. В немецких сказках про подобного персонажа у него могут вообще отсутствовать глаза. Обычно или герой, или сама Баба-Еге нужно совершить какое-то действие, чтобы начать видеть собеседника. Так происходит потому, что главный герой сказки относится к миру живых, а живые не видят призраков, ровно как обитатели мира мертвых не видят людей. Вон во многих хоррор-играх, например, призрака можно увидеть только на фотографии. Однако и сама баба-Яга не совсем мертвец. Какая-то ее часть все еще цепляется за мир живых. Потому обычно герою нужно совершить какое-то несложное действие, чтобы начать ее видеть. Например, поесть что-то из ее еды которую она часто предлагает герою или выполнить какое-то несложное задание, чтобы как бы настроиться на ее волну полужизни. Сама же Ега может помочь герою войти в мир мертвецов, потому что сама она живет между двумя мирами. Да и избушка, где она обитает, представляет собой переход между ними. То есть, идя в лес в поисках бегающей избушки, персонаж хочет попасть в мир духов, то есть совершить шаманское путешествие и не просто попасть в него, а еще и видеть там мертвых людей. Цель этого путешествия в разных вариациях сказок и мифов бывает разный Герой может искать волшебный предмет, или пытаться приобрести какие-то потусторонние силы, или даже найти дух умершего человека. Однако суть этого мотива меняется, если герой маленький ребенок. Ведь у древних людей часто, чтобы называться взрослым, нужно было пройти ряд тяжелых испытаний в лесу, в результате которых ребенок символически умирал и появлялся взрослый. Ну или умирал не символически, все-таки времена-то суровые были. Отсюда и представление, не о том, что Яга ест детей. Так, шаманское путешествие, обряды какие-то. Не слишком ли древние штуки для старой славянской сказки? На самом деле образ лесной женщины, которая при этом является полутрупом и в то же время охраняет переход между мирами, настолько древний, что встречается практически во всех культурах. Аналог бабы-яги есть в старых немецких сказках, да и даже в японских мифах она называется Ямба-Юба. И встречается еще много где еще. Как по мне, объект SCP-352, который показывает нам просто очередного сильного монстра, весь ужас которого в том, что он ест детей, даже на одну десятую не раскрывает потенциал этого персонажа. Было бы очень классно, если бы фонд сначала нашел эту самую избушку в лесу, затем отправил бы туда d класс который бы встретился там с говорящим мертвецом, который бы помог Дэшнику перейти на другую сторону, в мир, где обитают духи. Получился бы очень классный объект с протоколом исследования, но как-то автор SCP не останется особенно стремятся хорошо раскрывать разных мифологических персонажей. Вот как того же Пенангалина, про которого уже было видео. Там тоже проблема в том, что показаны только основные свойства и больше ничего. Даже в комиксах про Хелбоя Баба Яга показана куда лучше, чем на сайте писателей SCP. А ведь можно было бы как-то и развить все это. Да, я это все взял не из головы. Довольно подробное описание бабы Иги есть в книге Владимира Пропа «Исторические корни волшебной сказки». Кто не боится сложного научного языка, можете ознакомиться. И кто знает, может именно вы напишите историю, которая раскроет этого персонажа как надо. Всем пока!